Так, а мы пока идем далее и переходим к следующим основаниям использования земельного участка без предоставления. Четвертое и все последующие основания, 8 их получилось вместе с тем, которое у нас попала в гаражную амнистию, которая еще не действует, но тем не менее, я их включил все в, одно, в одну общую группу, поскольку они достаточно объемные и по большому счету, по своему виду, не особо интересны для подавляющего большинства граждан, поскольку мало применимы в их повседневной жизни. Тем не менее, мы их перечислим так, для того, чтобы понимать, Общую картину такого института, как использование земельного участка без предоставления. Итак, под с восьмое основание у нас попадает в геологическое изучение недр, капитальный текущий ремонт линейных объектов, строительство временных или вспомогательных сооружений, ограждение бытовки навеса, складирование строительной техники, иных материалов и техники, которые осуществляются при, соответственно, ремонте и строительстве этих линейных объектов. Проведение инженерных изысканий. И последнее, это осуществление деятельности в целях сохранения и развития традиционных, образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов севера, Сибири и Дальнего Востока. Таким образом, под 4-й и основание попадают в основном деятельности, связанные с промышленным производством, строительством ремонтом, изысканием, геологии, ну и также частично затронули образ жизни и деятельность, хозяйственную деятельность малочисленных народов севера и Дальнего Востока. Итак, мы рассмотрели все основания, которые на текущий момент действуют и которые будут приняты в ближайшее время, в частности это третье основание по гаражной амнистии. Теперь рассмотрим условия, при которых участок может использоваться без предоставления, а также другие нюансы, которые в том числе характерны для данного института использования земельного участка. Я выделил четыре таких основания, которые можно рассмотреть здесь в качестве условий, которые полезно знать для того, чтобы Правильно представлять себе возможности использования земельного участка по данным основаниям. Итак, первое условие, о котором стоит сказать, это земли и участки должны находиться в государственной или муниципальной собственности. Иными словами, все те семь оснований, которые, вернее, 8 оснований, которые мы рассмотрели, они касаются только земель и участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Для земель и участков, которые находятся в частной собственности, соответственно, данное использование неприменимо. Следующее условие касается следующего. Допускается использовать участок целиком, часть участка или земли, без сформированного на них участка. В чем состоит суть данного условия? Суть состоит в следующем. Чтобы было понятно, сравним его с использованием земельного участка, который предоставлен на определенном праве, например, на праве аренды, либо на праве собственности, на праве безвозмездного пользования. То есть во всех этих случаях, когда участок используется на каком-либо праве, данный участок должен иметь установленные границы. Координаты характерных точек, определяющих границы земельного участка, должны быть внесены в кадастр недвижимости. Иными словами, земельный участок должен быть индивидуально определен как объект недвижимости. Только участок, который поставлен на кадастровый учет, то есть индивидуально определен как объект недвижимости, только он может выступать в качестве объекта прав аренды, права собственности и других прав. В отношении рассматриваемого института, то есть использования земельного участка без предоставления, такого требования нет. Допускается использовать земельный участок без предоставления весь целиком. Возможно использовать только часть участка, то есть на каком-то конкретном участке будут определены его части, то есть установлены координаты его частей, которые могут быть объектом для использования без предоставления. И также возможно использовать в принципе земли, которые, на которых нет сформированных участков, но такое часто бывает в отношении участков, которые предоставляются по второму основанию. Это у нас товарное рыбоводство, аквакультура. То есть, как правило, там никаких земельных участков никогда не устанавливалось, и поэтому на земле, которая не имеет сформированных земельных участков, устанавливаются границы и определяются, территория, которая и используется без предоставления и без установления сервитута. То есть в данный момент связанный с индивидуальной определенностью земельных участков для использования, то есть она вот является характерным признаком, который касается использования земельного участка без предоставления. Следующее условие у нас касается обязанности перевести участок в состояние пригодное для использования. В большей степени это касается тех оснований, которые связаны со строительством, то есть это четвертое основание и восьмое основание. Проще говоря, если в результате использования земельных участков, связанных со складированием стройматериалов, техники, ремонтом и так далее, будет установлено, что поврежден плодородный слой земли, то, соответственно, пользователи могут обязать, скорее всего, обязать привести в соответствии земельный участок, то есть состояние пригодное для дальнейшего использования и четвертое условие это низкая юридическая защищенность суть его заключается в следующем использование земельного участка без предоставления прекращается в случае когда такой земельный участок предоставляется гражданину или юридическому лицу на каком-либо праве иными словами вы или организация использовали земельный участок без предоставления администрация решила предоставить данный земельный участок допустим собственность продать либо предоставить на аукционе кому-то в аренду либо еще другим образом распорядиться предоставив убукамутов на праве то в этом случае использование земельного участка без предоставления прекращается в этом собственно говоря заключается низкая юридическая защищенность данного способа использования земельных участков но здесь нужно сразу оговориться что данное основание вернее данное условие то есть низкая юридическая защищенность оно в большей степени касается только четвертого и третьего основания вернее 4 4 8 основания и второго основания то есть третьего основания связано с гаражной амнистией и первого основания, связанного с размещением нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций и иных объектов, данная юридическая незащищенность, их она не касается. Поскольку в статье 39.34 земельного кодекса в пункте 2 определено, что действие разрешения на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в целях указанных в пункте 1 настоящей статьи, прекращается, садя предоставление земельного участка гражданину или физическому лицу. В пункте 1 перечислены как раз те, основания использования земельного участка, которые касаются товарной аквакультуры и иных действий, которые у нас попали в четвертое и 8 основания. То есть это геологическое изучение недр, развитие традиционного образа жизни, инженерные изыскания, строительство и так далее. Итак, мы рассмотрели основания, по которым возможно использование земельного участка без предоставления на текущий момент их 7, но в перспективе их будет больше за счет того, что вступит в силу законодательство о гаражной амнистии и в завершении поговорим о платности использования земельного участка без предоставления в главе 5.6 земельного кодекса который регулирует использование земель и земельных участков без предоставления и установления сервитута нет норм которые бы определяли возможность использования платного либо бесплатного земельных участков тем не менее есть письмо Минэкономразвития России еще 2016 года Д23И Тире 4886 о платности использования земельных участков. Это письмо небольшое, но суть его сводится. Я его все дословно читать не буду, но покажу вывод, к которому пришло министерство. В частности, в последнем абзаце указано, что учитывая вышеизложенное, по мнению департамента, использование земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков установления сервитута, во всех случаях, предусмотренных статьей 39 39.33 Земельного кодекса, осуществляется бесплатно. Юридически это означает, что, по мнению департамента недвижимости Министерства экономического развития Российской Федерации, все основания, которые мы перечислили, за исключением гаражной амнистии, потому что она еще на сегодняшний день не действует. То есть все 7 оснований, за исключением гаражной амнистии, они попадают под бесплатное использование земельного участка без предоставления. Однако это абсолютно не означает, что под использование земельного участка, вернее использование земельного участка под нестационарный торговый объект, рекламные конструкции, иные объекты, аквакультуру и так далее не нужно будет платить. Как я уже говорил, описывая первое основание нестационарные торговые объекты», мы там говорили о том, что использование Земельных участков, как правило, предоставляется на аукционе. То есть фактически получается, что по закону за само использование земельного участка без предоставления пользователь не платит, но он платит за возможность размещения на таком земельном участке, допустим, нестационарного торгового объекта. Цена определяется соответственно в ходе проводимых торгов. Проще говоря, на текущий момент само по себе использование земельного участка без предоставления является бесплатным, в отличие, допустим, от аренды. Но для того чтобы Получить данный земельный участок для использования с целью разместить, допустим, тот же нестационарный торговый объект, либо иной объект. Соответственно, необходимо поучаствовать в аукционе и заплатить за право размещения такого объекта. Но с 1 сентября 2021 года с принятием гаражной амнистии ситуация, скорее всего, поменяется и это изменение будет касаться следующего. То есть вместе с гаражной амнистией будут вноситься изменения и, в частности, это изменение будет касаться установления новой формы платы за землю. На текущий момент, то есть на момент, пока не вступила в силу гаражная амнисия, существует две, два вида формы плата за землю. Это земельный налог и арендная плата. То есть собственники платят земельный налог, арендаторы платят арендную плату за землю. С 1 сентября 2021 года будет внесено изменение, будет добавлена еще одна форма платы за землю это иная плата предусмотренная земельным кодексом в первую очередь под эту плату под иную которая появится с 1 сентября 2021 года будут попадать некапитальные гаражи то есть за использование земельного участка без предоставления под размещение некапитального гаража будет взуматься иная плата за использование земельного участка на текущий момент такой платы нет стоянки для инвалидов будут инвалидам предоставляться бесплатно то есть для них Никакой платы не установлена. Но я так полагаю, что со временем под данный новый, вводимый с 1 сентября 2021 года, новый, новую форму платы за землю, то есть иная плата предусмотрена земельным кодексом, то есть со временем, скорее всего, я так полагаю, будут носиться и другие изменения, которые будут подводить под данную форму платы, в том числе иные виды использования земельных участков, которые на текущий момент установлены земельным законодательством и в частности в главе, 5.6 земельного кодекса, собственно говоря, содержание которой мы в этом видео рассмотрели. Итак, подведем итог этого обзорного видео. Если вы для себя увидели какое-либо интересное основание для использования земельного участка, можете посмотреть перевисточники документы, на которые я показывал, а также полное описание, которое найдете в статье, ссылку которую обнаружите под видео. Если было полезно, ставьте лайки.